Так, всем привет, друзья. Время обед. Мы с Даринкой. Так, надо протереть камеру. Так, да? Мы с Даринкой. Мальчишки еще не пришли. Я вот суп довариваю. да, камеру видит. Она улыбается камере. Думаю, Кто-то идет там. Нет, это не Дима, не Давид. А, ворющие. Затем у меня сегодня папа приезжал. Нифига, там собака, что ли? На ребенка прыгнула. А, нет. Там соседский ребенок прибежал. А, приехал с а, знакомой. Ну, как знакомый? Ну, родственники они, короче. Короче, через его нового брата. Там... Ой, Ну, это длинная история, ну короче, родственники. Вот, они приехали в Советско, попили чай. Я с ней в первый раз познакомилась сегодня. И мы с ней общий язык нашли. И я, знаете, я сразу, сходу, я э, первый шаг всегда могу сделать. И она общительная, и я-то общительная еще какая. И вот мы с ней пообщались, фотографии показала, там, детишек своих. Ну, как всегда, мама кого... Э, Кого больше будет показывать конечно детей детей да дарина солнышко мое да а, вчера хочу рассказать аминка с динаркой привела садика а, и, и они горшок начали делить вечером ну сикают в один горшок а, а, по большому они в, в туалет ходят и это надо было видеть как они побежали вдвоем, нас параминка упала и начала плакать. Как всегда, она же у нас неженка. И она начала плакать и говорить, папе хочу, хочу к папе. Я говорю, зачем к папе Ты хочешь, мама же здесь... Нет, я хочу к папе, я говорю, тебя без папы обижают, да, здесь. Он такая, да, ну, чтобы папа пожалел, обнял, поцеловал. А мама, если обнимет, поцелует, она как-то не воспринимает так меня, потому что мама, наверное, построже будет, чем папа. Папа ее сильно избаловал, и папина любимица, и она знает, что папа ее всегда Потом разговар... А, у меня же камера, камера, говорю, не камера, видео идет, видео смотрю <coughs> с Дариночкой, и ну вот, короче, девчонки у меня вот такие, Аминка особенно, папиная девочка, вот ждет, не дождется, не знаю, папиной девочка, и вот сегодня они у меня в садик пошли. Первый снег у нас же выпал. Окна запотелись, говорю, сейчас покажу. Снег первый выпал. Ну, чуть отошел, конечно. Но не растаял. Сегодня пошла поросенку. А под ногами снег скрипит. Ну, думаю, наверное, муж не растает, Бог его знает. И я им обещала, девчонкам, я говорю, в конце месяца будем наряжать елку. Они такие радостные. И Давиду сказала. И Давиду тоже сказала: будем наряжать елку. И они сказали: мы будем все наряжать. Я говорю, конечно, на камеру. Они такие, да. И Даринка говорят, будет наряжать. Я говорю, нет, Даринка не сможет. Она еще манюська. Она будет наблюдательным пунктом. Да, у нас. У нее звуки что ли хотят вылезти? Пушки как по носу даст, это прям кошмар. Аж слезы разные эти. Моя сладкая. Вот так вот, друзья. Так, даварю супец и побегу я... И побегу я поросенку. Ну, пацанок подождусь, а потом пойду. Она не стоит спокойно. Я не могу. Так, сейчас я Даринку буду супиком кормить. Без поджарочки, капусточкой с картошечкой. Мама нямку делает, Даринки, пока она остынет. Да, вкусный супик она будет мясной. Курочка своя. Смотрите, как она любит покушать. Слава тебе, господи, аппетит есть у ребенка. Тем временем, я, пока супец остывает, я буду делать поджарочку. Пожарю сегодня без морковки, чисто лук и томат на опасном. Зашибись, вкусно будет и вообще классно. Вот такой супец. Все помяли, мы размяли. Да, Дариночка, солнышко, выглядывает. Все покушать, хоть малышка. Сейчас я пойду еще пацаны не пришли. Давид, кто там первый придет, кто не знаю. Даринка, если не, не спать не ляжет, оставляю им и пойду поросенку. Мне там катуваськи, тарелку обещали принести. Надеюсь, засниму. Горяченький. <смех> <смех> так, я <смех> у меня еще посылка пришла. Помните, я говорила на видео, то, что а, а, женщина мне с Москвы отправила посылочку. Я еще деньги за нее не заплатила. Но она у меня уже здесь. Пришла за два за дня, за две недели чуть не сказала. Дарина, где у нас Дариночка? Ну-ка, ложечку, мы скучаем. Ну-ка. Сидушку хочу переделать на ходунках. Я уже поговорила с одной продавщицей. Она сказала, привезите, я вам переделаю. На это надо мани-мани, чтобы ехать. Она супик у нас любит. Дариночка супик, как любит у нас. Давай, давай, ну Вот так она тянется к нашему супику вкусненькому. Ай-яй-яй. Ай, ай. ай какой. У меня скоро крышняк съедет. Я пока полдня одна. И думаю, на видосы, наверное, снимать проще. А то у меня Даринка и Тигрулька только. На, на солнце моё. На. Куда смотришь, там никого нет. На, на, малышка. Ну ты моя сладкая. Так, так, так, моя сладкая. Потом большая будет. Да, Дариночка, солнышко наше. У -у -у. Давай. За маму. За папу. Какая сладкая моя Даринка у нас играет Она наелась Мама еще пичкает Ну ничего, ничего Надо покушать, потом баньки Крепче спать будешь, лучше спать будешь Так, а я вам покажу сейчас супец Как я сварила Ну вот, картошка, блин Буквально минут 10 она разварилась у нас Вот мясо, как я и говорила Курица ну, петух, не курица. Суп из петуха, как говорится. Вот, я его долго варила, часа два. Смотрите, оно, оно от, от, косточка даже отделяется, чуть ли не тушенка превратилась она у меня. А поджарила лук, томатная паста. И все, в принципе, друзья, вот и все. Сейчас я малышку свою... Покормила и надеюсь спать положить и валить надо порося, потому что темнеет быстро и успешно. Тем более, меня сегодня подруга света там ждет. Сказала, Васе тарелку принесет. Сейчас я она ждет моего звонка. Как я выйду, сказала, позвоню. Так что вот так вот, друзья. Дарина, мама пошла хрюхрю -хрю кормить. Да, Дарина. Дарин, мама хрюклю -хрю пошла кормить. Как это да да? Как это не да? Мама хрюклю -хрю пошла кормить. Переодевайся. Давай встал и пошел переодеваться. Папа за это сердился очень. Папа же видит, видел. Давай бегу. Дарина, пока пока. Ладно все, бежать надо, темнеет уже. Мама пошла по кормить. Эй, играет. У Игра. да, меня то еще не снимаю. Да ладно, ну ладно, что ты? Мне не, да ладно я вообще сейчас уйду. <гас> я это не люблю. Ладно, тебя не буду. Не, надо не буду, я тебе клянусь. Да. Ладно, Света у меня пришла, Васю пожалела. На камеру смотрела. Ее не буду снимать, она так, так как против этого всего. Василек, иди сюда. Она тарелочку ему принесла и уши мазать. А? Вась, Вась, сюда. Вась иди сюда. Иди, лечить тебя будут. Иди, мой хорошенький, Он уже выздоровел, Свет. Васька-то. Ну, давай ему все равно вот это вот я оставлю. Да зачем оставлять будешь? А что, потом позовёшь, да? Да, конечно. Я сама не буду. Я боюсь эту тему. Тарелку, говорю, вот зелёненькая у него есть хорошая. Да, вот, вот. Красивую новую тарелочку. Света вот такую новую тарелочку Ваське принесла. Сейчас Ваське. Он уплетает в этой тарелке. Отходы-то. А где у меня? А там она. Ладно, друзья, все. До новых встреч. Пошла кормить. Некогда мне сейчас кутрить. Всем пока-пока. Подписываемся на наш канал. И обязательно ставим лайки. Пока-пока. Бой, баба.